Всем привет, с вами Александр, я нахожусь в Куликова. Сегодня суббота, 18 июля. Много людей приехало на море. Многие решили остаться с ночевкой. Я проехал уже вперед туда. И очень много машин, очень много людей. И это еще учесть, что границы закрыты, это все местные. Вот битреки стоят. Уже много людей уехало, потому что вечер. Затянули пленкой от ветра, наверное. Или они решили свою территорию так огородить. Да, наверное, вот это не от ветра, это... Типа заборы такие. Надо же, придумали. Я подойду к воде, похоже. Сейчас просто показываю, сколько людей у нас вот так отдыхает. Неплохое здесь место, но, конечно, людей очень много. Не, подойду немножко сейчас на море, а то вам скучно так, если я буду идти по дороге. Народ купается, значит вода теплая. Вот там очень много людей купается. Выйду опять к дороге И пойду вдоль дороги Пишите в комментариях Нравится ли вам вот такой отдых Когда столько народу В принципе люди у нас спокойные Я не думаю, что здесь будут Какие-то Конфликты Ну, может быть, конечно, если кто-то Что-то там лишнего выпьет Но я такого не слышал, чтобы какие-то конфликтные ситуации были вот где-нибудь в таких местах. Есть места, где меньше народу. Это ближе к Балтийску. Там люди приезжают на несколько дней, ставят палатки и живут. А здесь ближе просто к городу. До города ехать минут 20. 20 минут до города, это не значит, что вы будете дома через 20 минут. Потому что в городе все равно пробки. Особенно, вот, когда вечером люди возвращаются. Даже сейчас. Многие люди возвращаются, и сейчас будет пробка в город. Особенно завтра. Если завтра будет хорошая погода, вечером очень много народу поедет и будет стоять пробка на объезде в город. Правда, сейчас уже сделали развязку на Невского и стало полегче Здесь еще больше машин, чем в начале Все жгут костры Наверное, днем здесь не было совершенно места, чтобы поставить машину. <танес> <танес> Кафешку организовали. Кафе на колесах. О, кто-то в домике. большими компаниями многие люди за границу сейчас не поедешь кто-то конечно летает в крым в сочи а так в основном получается отдыхает здесь у нас в калининграде особо кстати нету посмотрите Ну, коняшка скрытая опять пленка палатка на палатке Пляж зеленоградская Даже тут вышка стоит, Но, правда, против солнца. Наверное, спасательная спасать на ней почему-то не температура воды написано 20 градусов нет воздуха 20 воды написано 16 Но это наверно когда написали вряд ли вода 16 наверно должна быть теплее потому что в 16 вот люди бы так не купались вода почему-то мутная люди купаются. Впереди виднеется Зеленоградск Это вот сколько я иду, наверху стоят палатки. Какая-то тина в воде. Пойдем сейчас поближе. Да, вот тина, водоросли. Это не грязь, это просто водоросли. Местами они у нас встречаются. А там дальше их не будет. Вот они в одном месте. Всем пока, подписывайтесь на канал, приезжайте в Калиниград, с вами был Александр.